А что если я скажу вам, что Альпина способна зумить не хуже обычной x 308 Привет всем, с вами Гриф, и это пятый выпуск Разрушителей мифов Warface. Вспомнил один миф о том, что новогодняя Альпина может зумить с такой скоростью, которая недоступна некоторым болтовкам за донат. Проще говоря, с новогодним обновлением к нам приедет Альпина, которая будет вас зумить. Так ли это? Сейчас я, конечно же, это проверю и заодно сравню ее с другими болтовками и в том числе с самыми топовыми. Как обычно, проверял я все опытным путем в специальной программе для мышки, с помощью которой я выставил задержку между входом в прицел, то есть нажатием на правую кнопку мышки и, собственно, выстрелом, это левая кнопка мышки. Эту задержку я подбирал вручную, для каждой пушки выстреливая в стену на полигоне по 5-10 патронов, обязательно следя за тем, чтобы ни одна пуля не отклонялась от центра прицела. К примеру, на скауте задержка составила 80 миллисекунд, в то время как на Макмилане уже 119. Я, если честно, удивился тому, что Макмилан с пятикратным прицелом зумил быстрее обычный АХ-308 с тем же пятикратником. Кто еще не смотрел сравнение обычной и золотой X308, для вас подсказочка с правой стороны. Но, как оказалось, новогодняя Альпина получила задержку аж 122 мс, то есть воззумчик у нее оказался на уровне между Макмиллан и обычной X308 с пятикратником, у которой, кстати, зум именно с пятикратным прицелом 135 миллисекунд. Вот такая болтовочка нас ждет уже в этом новогоднем обновлении. Но на этом я, конечно же, не остановился и заодно проверил и другие популярные болтовки, такие как Orsis T5000 и m 45 В итоге у за задержка составила 140 мс, а у М45 а на 10 мс больше. Таким образом, вы получили для себя данные шести самых популярных на данный момент болтовок. Я, если честно, не догадывался, что между М40 и Орсисом есть разница в этой задержке. 10 миллисекунд, они даже не чувствуются, но все равно в какой-то ситуации могут и пригодиться. В итоге миф о том, что с новогодней альпиной можно неплохо зумить, подтвердился и я думаю на этом новогодние мифы и эксперименты у нас не закончатся, а уже в следующей части разрушителей мифов я готовлю еще более интересный эксперимент, поэтому если вы ее ждете непременно ставьте этому видео лайк и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Также делитесь этим видео с друзьями и пишите в комментариях свои предложения или возможно даже мифы, которые я еще не проверял.